Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт и сегодня у нас будет крутой обзор трехкомнатной квартиры и досмотрите это видео до конца, так как в данном видео у нас будет классный розыгрыш товара для дома вам это понадобится Итак, друзья, данный проект, все работы мы выполняли под ключ. Здесь была свободная планировка, мы возводили перегородки. К слову, все работы выполняли по проекту дизайн-студии «Диагональ» руководитель Наталья Лискевич. Вот. И сейчас все вместе мы посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас очень круто. Вот, сейчас мы находимся сами в прихожей. Прихожая у нас порядка 8 квадратов где-то получилась. Вот, перепланировка была таковую, что получилось у нас прихожая довольно-таки ну, скажем так, обширная. Вот. Все потолки во всей квартире, сразу говорится мы делали из гипсокартона. Как обычно, меняли всю электрику и, как обычно, мы прячем это либо в гардеробной, либо, как в данном случае, в нашей шикарной прихожей. Вот. Итак, у нас в прихожей есть здоровенный мебельный такой модуль. И вот так. Вот так. Пардон, не в этом. Вот в этом вот, за этой дверцей у нас скрылся наш электрический щиток, вот. он у нас большой, фирмы Hager Там сразу располагается и мультимедиа у нас, и наши все автоматы Вот, сейчас еще зайдут у нас туда наклеечки, мы их еще не подготовили, но уже это последний элемент, то есть будет подписано каждый автоматик, что за что он у нас отвечает, вот, по данной квартире вся электрик у нас заменена и точно так же вся сантехника у нас тоже заменим. Мы сейчас к сантехнике немножко вернемся, а пока обращаем внимание на наше шикарное зеркало. Вот. Дизайн... Дизайнер расположил его здесь, потому что больше в не... не было у нас места, скажем так. Вот. Зеркало полный рост с подсветкой. Вот. Точно так же, когда мы будем заходить в эту квартиру, не останемся равнодушным мы нашим полом. Здесь у нас плиточка небольшого формата квадратики 20 на 20 вот вкладывается вот такой вот панно трудности как всегда составляет ну понятное дело мелкий формат и большое количество различной подрезки а также примыкание к паркетной доске итак друзья люстра прихожей 4 у нас режима включения более тусклый и несколько температур у нас освещение от теплого к холодному соответственно изменяется вот прихожая наша стала по длинной стенки и что в ней примечательно то что когда мы стоим из квартиры из комната да, то мы видим просто будто бы цельный шкаф который разделен у нас на отсеке вот кстати дизайнер очень хорошо продумала сочетание дерева с белым очень круто смотрится и с э, таким матовыми золотыми скажем так ручками. пишите в комментариях нравится ли вам данное сочетание цветов вот потому что мне например очень заходит вот. Э, по отделению. Вот. У нас есть несколько отделов в нашей прихожей, да, то есть вот для верхней одежды, вот, э, открытые какие-то полки и куча э, верхних шкафчиков, где можно что-то хранить. Такое, что же примечательно прихожей, это то, что когда вы только приходите, у нас сразу же здесь есть отсек, где вы можете раздеться и снять верхнюю одежду, и ее не будет видно у вас, э, ну, скажем так, э, самой квартиры. то есть не будет портить она внешний. Также есть какие-то мелкие шуфлятки, где можно хранить там, допустим, обувную ложку, какие-то средства ухода за обувью. Вот, это уже заказчики сами определяются, что им комфортнее там будет хранить. Вот. Данная идея мне тоже очень нравится. Ставьте лайки дизайнеру. Так, друзья, в у нас также присутствует две двери. Вот Одна у нас ванная комната и другая у нас небольшой санузел. Как я уже говорил, сантехнику мы поменяли по данной ванной комнате сейчас. У нас уже есть э, видео на нашем канале, э, ссылочка будет э, в левом углу. вот, э, Можете переходить смотреть э, данный санузел, а мы не будем задерживать вас и двинемся немножко дальше, пока вам больше Вот, Это у нас небольшой санузел. Небольшой, но очень комфортный. Мы попытались максимально сюда все вместить, то есть, видим, у нас стоит инсталляция, большой шкаф встроенный и за колоной скрылся у нас небольшой рукомойничек с тумбой, вот, вот такая вот у нас тумба, куда можно будет поставить какие-то тоже элементы, вот. как я говорю, в квартире всегда мало места и нужно побольше, чтобы была система хранения, вот. Шкаф наш, у нас фасады ламинированные, у нас ДСП у Небольшой. Свое у нас вся поменяна. Фильтра у нас стоят. Многие задаются вопросом, как же нам их, что поменять. Вот эти арбиночки у нас ну, съемные, как бы и легко это все дело можно будет нам... Ну, заменить. Водонагреватель на 50 литров больше я думаю в квартире нет смысла ставить, так как пользуются редко, а некоторые, допустим, как я могу вообще мыться в холодной воде хотя дома у меня тоже стоит водонагреватель так. вот такая вот у нас система точно так же мы получаем доступ и отсюда к нашим фильтрам то есть один нужно крутить отсюда, другой э, с той стороны, либо если удобно два э, вот с этой стороны сделали мы розетку специально под вот, все это дело сюда компактненько вместили и получили много еще места полезного для хранения. Итак, друзья, по плитке у нас здесь крупноформатная, да, то есть 60 на мм, 20 сейчас она уже давно вошла к нам в моду, пользуется популярностью, мне данное решение тоже очень нравится, так как очень мало у нас получается швов. Вот, блин, здесь плитка под мрамор, два цвета, дерево и, ну, скажем так, сочетается с белым, тоже сочетание очень э, классное. Как всегда, выполнение в нашем ремонте очень крутое. Вот все уголочки, вы сейчас оцените. Все запилено очень красиво, круто и примыкание все целиконенное в цвет швов. Друзья, и как всегда, наши проекты мы комплектуем своей сантехникой, то, которую мы сами импортируем из Европы. Например, вот у унитаз у нас луковара с крышкой плавного отпускания, то есть тоненькая, слим те же умывальники и э, смеситель итальянский от фирмы по вот. фоне. Кому интересно, также обращайтесь, сможем вам помочь в приобретении Итак, друзья, двигаемся дальше Из прихожей у нас идет еще одна дверь, которая ведет у нас в детскую комнату Итак, друзья, детская комната Потолки, как я уже и говорил ранее, у нас из гипсокартона вот, На стене блин, у нас расположилась это у нас карта мира, довольно-таки популярная, но блин, мне нравится данное решение, независимо от того, что оно очень часто вставляется в ремонтах и даже наших, тем более, что это выполнено очень-таки даже ну, креативно. И поскольку здесь будут жить маленькие дети, они всегда могут изучать, скажем так, географию по данной карте. Сразу обращаю внимание у нас на люстру, здесь она у нас тоже креативная в виде такого паука, назовем ее так. Все вот эти вещи, они у нас подтягиваются, либо опускаются с помощью вот такой штуки. Мы можем регулировать высоту поднятия, либо опускания. Изначально было так, что мы более широко, скажем так, его развели. Заказчик пожелал, чтобы высота у нас небольшая, вот, чтобы мы его немножко укоротили. Вот соответственно мы его немножко разбирали и укорачивали. Вот. Короче, вот как-то вот так вот каждую лампочку можно подвигать, порегулировать по желанию. Вот. Здесь у нас еще немножко не доделано. Будет у нас большая столешница, скажем так, рабочее место детей, где они могут будут делать уроки. И есть вот такие вот у нас тумбы. Вот. В данном ремонте реализовано видим пластиковую подоконнику окна, да, то есть роль шторм такая и столешница. Обычно, допустим, мы делаем в проектах выбиваем вот этот подоконник и делаем сразу здоровенную столешницу в глубь подоконника. То есть, что нам это дает? Это дает подробность материалов, это первое. В одном уровне он находится у нас, вот, это второе, и получается ну, довольно-таки широкая, ровная площадка. То есть можно поставить там какие-то люстры так и так далее. Вот. И, как всегда, актуально в наших тоже ремонтах, мы очень часто делаем э, в откосах розетки и э, какие-либо выключатели. Э, вот, в данном случае у нас подсветка э, над раб, э, рабочей зоной. Вот, э, установлены здесь. Спальное место, э, вот, э, кровать, еще нет у нас с матрасом. Вот, но точно так же у нас спальное место, если вы ну, захочете у нас есть такая же небольшая э, брашка в дизайн основной слюстрой. Также у нас э, здоровенный э, располагается шкаф, вот, то есть как всегда в квартире мало места и нужна, нужно где-то всякие вещи хранить, вот, у нас э, встроенный шкаф. Вот. В наших ремонтах мы стараемся все эти вещи, вот, как видим, примыкание шкафа и потолка, вот, обходится багетами. Мы собираем в потолок в два уровня, специально под шкаф. Точно так же мы реализуем еще и снизу. Иногда делаем небольшой подиум, который тоже обходим плинтусом. Вот так смотрится намного красивее и завершеннее. Итак, друзья, сегодня в розыгрыше будет у нас вот такая вот классная доска. Доска с нашим фирменным логотипом. Участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и получите шанс выиграть вот такую обалденную доску из натурального дерева, а точнее из двух пород дерева. Всем удачи! видим нашу шикарную совмещенную гостиную с кухней. Гостиная наша получилась очень большой, но в то же время компактная. Были у нас колонны, которые мы, вот допустим, вот, данная колонна не могли никуда деть, поэтому дизайнер решил ее обыграть здесь она из мебели, вот такие вот полки, небольшие выдвижные шкафлятки, там также такая небольшая система, и здесь у нас еще зайдет э, но ну, большой телевизор, вот, который мы будем смотреть на обалденном мягком диване, вот, на таком. Э, Со всеми в Инстаграме, свою выкладывал, как мы его э, собирали, кто пропустил тому не повезло, вот. и э, как вы уже заметили, в данной гостиной очень много различных цветов. Вот, начиная от желтая, вот здесь у нас э, такие вот поклеены классные обои и дверь этого этажа, который ведет у нас в спальню, но к спальне мы перейдем немножко э, попозже. Вот. Здесь у нас будет небольшая обеденная э, зона, вот, то есть будут стоять стулья еще, пока их нет, мы их собрали. Кстати, не знаю, говорили уже или нет, стены все у нас покрашены итальянской краской. Вот, э, тоже, кстати, подбирала э, сама э, дизайнер. И сразу же обращаем внимание на вот такие вот креативные э, наши светильники. Вот, по данной квартире света очень много вообще, э, если вы заметили. Много различных точек и постоянно присутствуют какие-то креативные э, люсты. Точно так же здесь у нас за диваном располагается большая, вот, длинная, шикарная варная э, стойка. Э, будут у нас здесь, э, короче, стулья, здесь же можно... Кстати, вот так вот сидеть и смотреть также телевизор. Кухня также у нас получилась очень необычно в очень ярком, красивом цвете. Вот. Пишите, кстати, в комментариях, какие цвета вам больше нравятся. Мы не очень часто делаем в таких ярких цветах. Но данный проект, я, допустим, очень заходит. Кухня у нас тоже напишена всякой прелестью. Типа вот такие различные диодные подсветочки. Вот такая вот йодная подсветочка. вот Кухня у нас встраиваемый холодильник Вот такой вот у нас встраиваемый холодильник И здесь вот у нас морозилка Очень много, обращайте внимание, на полочек, да, у нас, как всегда, полочек, полочек Здесь у нас э, встраиваемая микроволновка Кстати, она А, это Микроволновка с хироприводом Понимаете? Опа! Нажала, она жух, отъехала кстати, совсем скоро у нас будет еще один шикарный э, проект, где очень много крутой техники с сервоприводами. Вот. Э, духовой шкаф естественно, ну и различные шкафчики, полочки, ящики, блин, вот такие вот выдвижные. Вот. мойк у нас черная, из искусственного камня, смеситель. Вот. вот наш смеситель на два режима на питьевую воду может перекрыто у нас короче здесь еще будет фильтр вот на питьевую воду смеситель у нас стоит и ну обычно холодная вот горячая. здесь под в дальнейшем разместиться и точно также там за стеночкой мы разместили блок питания кстати, обычно, когда светодиодных лент очень много, вот, допустим, как подсветка под кухни, какие-то вот там вот полочки светятся там и так далее, иногда бывает у нас еще очень много подсветок нишных различных, мы всегда находим место либо в прихожей, то есть тянем туда очень много проводов, вот, либо же выбираем один из шкафчиков, допустим, например, там верхнюю полочку какую-то, и туда все наши блоки прячем, чтобы они нам не мешали, потому что есть блоки, которые немножко издают звук, это небольшой дискомфорт, как бы, вот, так что подходим к данному проекту вот фартук у нас из мелкоформатной плитки такая плитка у нас очень часто даже встречается в проектах это у нас и e мова вот исполнение нравится но в то же время это не очень практично поскольку очень много различных швов хоть они у нас и не светлые вот но все же я придерживаюсь, что на рабочей зоне должна быть минимум у нас швов как бы больше крупноформатного какого-то материала, потому что это все равно будет вымазываться как-то, вот, мы все-таки за красиво и практично в то же время, вот. тут у нас расположилась бошевская варочная поверхность, вот, и естественно под ним у нас вытяжка, вытяжка где-то вот, наша вытяжка, которая также у нас работает. Итак, друзья, по нашей рабочей зоне у нас два блока розеток, вот здесь три, и в центральной части также блок розеток тройной. вот Еще я стараюсь объяснить, чтобы было где-нибудь вот с этой вот стороны розетки, так как у нас здесь очень много полок, и всегда в ремонт, после ремонта, уже в жизни, скажем так, бывает так, что хочется что-то поставить электрическое и там. И это розетки очень там не хватает, скажем так, и приходится кинуть какие-то удлинители. Вот. в данном проекте мы этого не реализовали, но обычно стараемся, чтобы со всех сторон было по розеткам и, допустим, еще даже в откосах. Вот кухня наша граничит с балконом. Сделано у нас здесь ниша для шторы. Шторы у нас однотонные до самого пола. Вот прикольненько. Шторку отодвинули и попадаем на нашу лоджию. Кстати, как всегда, примечательно, порог на лоджию мы обычно разбиваем, но бывает так, что балконный блок у нас установлен очень высоко и нет возможности его разбить. Мы его немножко подбиваем и делаем в, на высоту плинтуса, вот как, допустим, в данном случае. мы вот видим, вот, по высоте плинтуса и в одном исполнении с накольным покрытием вот из, в данном случае из паркетной доски сделали наш порог на балкон. Вот. По балкону у нас очень просто, стены у нас окрашены, висит небольшая люстра и кварц венилло покрытие, поскольку у нас балкон, как бы мокрая зона, в мало, проходная, блин холодная, как бы, ну, короче, не заморачиваясь, вложили кварц венилло покрытие, вот. ну и по периметру, конечно же, есть у нас плинтуса. Итак, друзья, у нас по всей квартире идет паркетная доска, вот, прихожая, естественно, в ванной и кухню мы сделали в... Плитки. Плитка у нас э, ну, мелкоформатная, как я уже и говорил, э, но я считаю, что данное решение будет самым практичным для э, кухони. мокрый зон. все-таки плитка, она менее всего подвержена э, какому-то износу, впитыванию влаги там и так далее. И, как обычно, у нас очень клевое э, примакание в одном уровне доска и плитка. Итак, друзья, также в гостиной у нас есть э, кондиционер стоит, он очень мощный, хватает, чтобы охлаждать данное помещение, мы так, сейчас вот в нем находимся, включили, э, хоть на улице жира, но нам довольно-таки здесь э, комфортно. Ну, это просто, конечно, будет немножко перемещаться с кухней, но не очень сильно. Итак, погнали в нашу э, спальню. Итак, наша дверь э, скрытого монтажа, и, э, как всегда, основная проблема – это э, сделать плинтус. Ну, то есть, плинтус сделать не проблема, но э, вот эти вот примыкания, то есть, получается, э, у двери есть открытие равных, да, определенных, вот, и, получается, дверь мы э, сильно не можем открыть, то есть, вот в такое положение. И оп, и в 80 градусов у нас идет упирание плинтуса в плинтус. Мы сделали большую щель там, да, между двумя ну, плинтусами, и все равно при открытии плинтус у нас упирается в э, плинтус. Вот. В закрытом состоянии смотрится очень красиво, но э, с точки зрения практичности немножко не туда. Э, в данном случае нужно будет установить нам стопор, э, поскольку э, если плинтус часто будет упираться в плинтус, э, рано или поздно произойдет так, что он у нас как так отвалится. Поэтому одно из решений это делаем стопор э, на момент э, касания плинтуса, скажем так. Мы гоним в спальню. Итак, друзья, это наша э, спальня, кровать еще у нас э, нет, но уже какие-то элементы можно э, посмотреть. Стены у нас здесь окрашены такие э, спальные, спокойные тона. Вот, э, будут прикроватные бетонбы и наша кровать. Вот, розеток здесь мы натыкли очень много, то есть и в этом углу, и в тон, и около кровати по две. И вот снизу здесь есть, и э, для интернета. Вот, э, прикроватные две будут у нас бражки. Вот, кстати, бра и люстра у нас в одном цвете, здесь у нас лампочек не хватает. Вот, Но ну, смотрится довольно-таки стильненько. И э, еще один ключевой момент, то, что у нас в нашей спальне есть, так, сейчас, собственно, гардеробная. Вот, э, данное решение очень хорошо, то, что там закрытое пространство, вот, ну, из-за того, что здесь у нас э, есть вот такие вот решеточки, воздух будет вентилироваться у нас. Вот такая вот у нас э, получилась большая гардеробная, изначально дизайнер ее э, проектировал. Вот, э, то есть это не так получилось, что ее вдруг не было а тут у нас появилась дизайнер, все продумала вот. Градиорубная получилась большая, то есть здесь будут основные вещи для хранения То есть вот видим, сверху будет висеть, снизу чего-то Много различных полочек, отдел для каких-то там штанов, юбочек и так далее вот, Короче, все полочка, все так, как должно быть э, в нормальной гардеробной И, друзья, из спальни у нас есть э, вторая лоджия вот она у нас с окнами в пол. Вот, открывается очень красивый вид. Это у нас вообще вид будет на реку. Вот у нас здесь река течет и детская классная площадка а, Откроем окошки, потому что <связать> нечем солнечная сторона у нас. Ну, да. Можно поставить столик, как-то и <связать> летними вечерами коротать. Здесь время. Итак, друзья, спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте нам внизу комментарии. Вот. У нас еще очень много крутых проектов в работе. Следите за информацией, мы их обязательно для вас будем выкладывать. И точно так же не забывайте участвовать в нашем розыгрыше. Ждем вас в комментариях.